Не забывайте, одна из эрогенных зон и мужчины, и женщины – это ваши отношения в виде слов. Особенно в этом нуждаются женщины. Обычно мужчины занимают позицию... Ну и женщины занимают позицию, в которой они позволяют себе критику, то есть и это не так, и это не так, там, там пахнет, там воняет, там страшный, там не тот, вот лучше бы не делал, и там и бла-бла-бла, оскорбление начинает с толстой, худой-худая, там, э, там толстая, и вот так, а вот с теми было лучше и так далее. Вот это все возьмите и уберите. И вместо этого говорите, как ты мне нравишься, какая ты хорошая, надо же, я восхищаюсь тобой, если бы не ты, я тебе благодарна, ты мой зайчик, рыбка, да, ах, как же там хорошо, вот, а еще бы, вот так. Это называется мудрость. Мудрость.